Всем привет! Меня зовут Саша и вы на канале Что Есть. А прямо сейчас подпишись на этот канал засранец, потому что ты этого до сих пор не сделал. А сегодня мы идем в офигенное местечко, которое называется кафе пироги. То самое пироги, которое сначала обосрало, а потом восхвалила Лена Летучая. Пойдем уже покушаем, кто витрич просто достал. Мы находимся в в культовом месте а, города Санкт-Петербург, который называется Пироги. Кафе Пироги. Что мы заказали сегодня? Чего мы будем ждать примерно 25 минут, потому что кухня а, работает в режиме, так сказать, онлайн. Гос пришел мы для него приготовили. Я так понял, ну, заготовочек у них каких-то особенных нет. Для начала мы заказали себе два маленьких апельсинчика. Ну, как маленьких. Один примерно литр за 290 рублей, домашний лимонад, с сибирь, апельсином и грейпфрутом. Оператор захотел себе чего нибудь алкогольного и взяли мы Малиновый сприц на розовом, а нет, в роз, смородиновый спритц на белом и кристом вине Стоило это все по 290 рублей, литр 290 и 0,25-290, ну все нормально. Меню здесь довольно-таки обширные. ребята действительно заморочились. Я искренне надеюсь, что каждая позиция, которая здесь присутствует, иметь свой неповторимый вкус. К сожалению, все это проверить мы не сможем. Во-первых, потому что я нас настолько богатый человек, к сожалению. Во-вторых, в нас чисто физически не влезет даже и половина этого меню, да блин, даже треть, четверть этого меню у нас не влезет. Я заказал себе крем-суп из шпината и куриный бульон с домашней лапшой. Ну, абсолютно простейшее меню. Несмотря на то, что кафе называется пироги, пироги мы сегодня брать не будем, потому что, ну, как не пирожковое сегодня настроение. Будем кушать горячие блюда. Из горячих блюдов мы взяли виски. естественно. Мне кажется, если ты приходишь попробовать в ресторан или в кафе, ты обязательно должен попробовать там три вещи. Это грибной крем-суп, это бестроганов из говядины, естественно. И салоцезы. И если тебе хотя бы одно из этих трех пунктов не нравится, можно смело вставать, не рекомендовать это место кому бы то ни было. И бестроганов а с картофельным пюре. 399 рублей. За 390 грамм. Жабка подушила. И из летнего меню Summer time, летнее меню. Взяли мы из него а, цыпленок в соусе терияки с рисом. И за 240 рублей это более приятно и заманчиво, нежели 399. Мы получаем 300 грамм еды. Цыпленок терияки с рисом. Я же сделал. И вот почему, собственно, я должен делать это трубочкой. Ребят, ну чё, ну ну, ёпперс это, ну даже в кофе-хаузе приносили большую длинную ложку, типа барной, вот только не барную, крученую, как надо, а просто длинную десертную ложку, мол, чувак, давай размешай. Пахнет прекрасно вообще, прям мне нравится. Но, скорее всего, опять же, это апельсиновый сок, типа доброго, шеф-морс облепиховый, как мы любим, и апельсинчиком плавает. И мне кажется, в этом вопросе я окажусь прав. Ну и Бонаква газированная, конечно, подожди без нее. Вот, не-не-не, все. Все в порядке. Литр лимонадика за 290 рублей. Дороговато, но, но вполне себе приемлемо. То есть вкусно, да, вкусно. Скажем, что я сегодня не за рулем. Это какой-то там сприт. Спасибо большое. Мы видим эту красоту. Действительно, ну, красота, красота, тут цветочек какой-то, специи. Значит, гряночки. Греночки. Есть... Греночки, Прекрасно. Кстати говоря, прям. М -м. Легкий, воздушный. Надо нарушить красоту, да? Кстати говоря, тарелка глубокая. Я что-то размахнулся, ложкой думал, сейчас ударюсь об дно. А Ложка-то, смотри, ушла прям туда. Вкусненько, слушай шпинатик чувствуется болгарский перчик ну, не очень в тему. любишь шпинатик вот этот шпинатный суп прям вот для тебя но ну, есть Ну, понятно да? и еще значит буквально три секундочки и раз три. да оно а ну, того стоило нужно побольше есть поменьше болтать. Меня уже бомбить начинает. Ты заходишь в заведение, тебе опять приборы приносят вот рабочей поверхностью вверх. Ну, ребята, ну, вы чё? Попробуем. Весьма себе такой хвостненький бульончик, я бы так сказал. Закинули тушку на 10 литров воды и вот сварили. Вот такой бульончик. Курочки, смотри, с половину супа. Но его... Этого супа меньше, чем шпинатного, поэтому лучше брать шпинатный. Да, спасибо большое. Подставим. Нам? Э да. мы, мы пока пробуем, пока не знаем <вес Spanish> еще. В принципе, чего я придираюсь? Это обычное, но ну, мягкое говоря Куриная лапша, да, куриная лапша. Все, ну, больше ничего не скажешь водичка, травка, лапша, лапша, которую я даже пробовать не буду, потому что, ну, лапша есть лапша. И курочка, курочка, кстати говоря, ребята, курочку солите, пожалуйста. Да, по-моему, это Шеф Морс, могу ошибаться, но никак меня не покидает это чувство. Почему рестораны до сих пор пользуются услугами Шеф Морс, это я не понимаю. Облепиха, в принципе, стоит не очень дорого. И свежую облепиху замороженную купить, ту же самую в морозильник бросить, она никому не мешает. Дешевле же выходит и намного насыщеннее, вкуснее. Но да, я могу ошибаться, это оценочное суждение. Как вы видите, тарелочка пустая, реально порция большая и, слушай, это классный спинатный суп, вот, не буду прям вот кривить душой, лукавить, мне реально понравилось, понравилось и если у меня вдруг внезапно возникнет желание пойти вкусненько поесть вот, примерно такого натурально зеленого, я с удовольствием спущусь в кафешку пироги и покушаю, да. Оливьешечку мы до заказали. И оливье нам стоило 190 рублей. Или 190 рублей за 170 грамм. Вот. Цыплянок теревки, пожалуйста. Uh -huh. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Подождем. Вкусно оливьеха. Причем оливьеха. Слушай, да, оливье-то с мясом, а не с колбасой. Серьезно, с мяской? Это типа вареный, вареный копченый окорок, вот что-то такое. Неправильно оператор подсказывает. По-моему, вот с мяском салат называется столичный, а не оливье. Да. Но ну, в принципе, ингредиентики, все ингредиентики, все оливьешные. Порублено мелким кубиком, все очень удобно, кстати говоря. К ребятам рекомендация, значит, во-первых, сменить горошек, потому что горошек сухой, безвкусный, но вот иногда покупаешь, типа это ашановский такой дешевый. Ну, производственный, понятно, но сменить надо по-любому. И, ребята, удешевите себе процесс. Покупайте колбасу вареную, молочную. Будет намного намного вкуснее. Окорок, ну фиг знает, ну как бы мне не очень. И... сначала картошечка. Так. Обычно в такая тверденькая, крахмалистая. Тоже взбивать венчиком надо просто прям. миксером. Да, все нормально. Побольше сливочного масла будет. Шикарно. Ну и мясо. То здоровенный кусок такой, да? Пахнет грибочками. Слушай, я ожидал чего-то другого. Вкусно? Да, вкусно. Талия – это часть говядины, которая стоит 400 рублей за порцию. Нет, не так. В чем дело? Мясо, оно жуется, оно так приятно похрустывает, но все-таки оно жесткое. Секунду. Есть? Хотелось бы, чтобы мясо на языке таяло. Ведь это все-таки то блюдо, которое вот ты вот и мясочку, значит, да, там с лучком, со сливочками все как надо. Ты вот на вилочку, да, значит, вот с картошечкой, и смакуешь. И ты не стараешься, чтобы разжевать и проглотить, ты так ам ам ам, и оно растворилось. Нет, здесь такого нет. Это не то блюдо, за которое я бы отдал 400 рублей. Нет, не отдал бы, и не потому, что я жмот, а потому, что, ребята... Шпинатным супом наелся прям реально. Вилочка, рис, все. Почему, собственно, я понюхал-то? Пахнет жареным кунжутом, это приятно. Жареный кунжуль и рис это великолепное сочетание. Только я бы еще териякой сверху принял. Она в панировке что ли? Да, вроде нет. Сейчас вот соусом рис намажу. сейчас приятно сварен. Не такой, чтобы. Разваренный полностью, но и не тверденький, хрустящий. Приятный какой домашний рис. Терияки. На самом деле, если териякой полить. Рисец с курочкой весьма даже зачетное блюдо за свои, сколько там, 240. Ну, слушай, за 240 рублей вполне себе годное блюдо. То есть, давай подъедим и вынесем более-менее какой-нибудь годный вердикт. Мясо, оно на самом деле мягко. то есть вот видно, что молоко не разрывается, и, и собственно вот грибочки, грибочки, как и по-моему даже белые, вообще шикарно, но мясо по поч вот почему-то я не понимаю, оно а? не то чтобы жестко. оно трудно живется, оно не распадается, на но вот сижу я и думаю, а где пирогита? Ну, в смысле, мы не заказывали пироги, но вот есть графа пироги. Сколько их? По моему три я насчитал. Возможно, я ошибаюсь. Грибы с картошкой, капустой, курицей подаются с салатом. 170 грамм. Козы, которые априори называются пироги. Единственное, что здесь есть пирогов, это три наименований. Еще пельмени ручной детки, типа свинина с говядиной, баня и тыква. Тыковные пельмени. Ни разу не пробовала, но хотелось бы. Где пироги, ребят? И нам отсюда уходить не хочется исключительно потому, что на улице дождь. Не то, что нам сильно понравилось. Интерьер здесь заманчив. Здесь очень чисто. Это вот действительно порадовало. Стены вот эти оригинальные питерский подвальные стен может быть именно здесь где-нибудь вот там под окном спал пьяный достоевский откуда мы знаем понравилось ли нам здесь думаю да рекомендуем ли мы к посещению это место с натяжечкой прям очень с натяжечкой ну и традиционно брифинг по чеку, который нам уже принесли Смородина и спритц. Он просто никакой. Мне он показался даже немножко горьким. 290 рублей, ну, фиг знает. Нет, мне не понравилось. Лимонад, облепиха, апельсин. Там что-то еще было, по-моему. Куриный бульон. 189 рублей. Лимонад 290 стоил. Куриный бульон. 189. Ну, слушай, на 189 рублей он, в принципе, приготовлен. Ну, я уже говорил. Крем-суп из шпината 199 просто 10 из 10 прям то что мне больше всего понравилось цыпленок тереяки ну короче говоря вот рис был как домашняя такая детская рисовая каша вот. он не то чтобы каша он не слившийся нет просто вот он такой мягкий сварившийся как ну, нап нап напомнил немножечко вот вкус детства бестроганов ух, 399 рублей 400 рублей за бестроганов это ресторанное блюдо которое сделано кафешному, оплатишь а оплатишь ты и за него как в ресторанном меню. Оливье 180 рублей, но оливьешечка еще подписано Руссиан салат. А, за оливьешечку 180 рублей, ну хрен знает. Замените мясо на колбасу, солите чуть побольше, смените этот убогий горошек сухой, непонятный, вообще никуда не лезущий и получится вполне себе годный салатик. Общая сумма чека Просто у нас такие бюджеты пошли странные. 1787 рублей. Блин, так что бы я так жрал? Получается, средний чек на человека 750 рублей. И самое дорогое блюдо здесь, это без строганов. 400 рублей, которые вот отданы просто... Я, я, я считаю, что вот в никуда. Я бы вернул с удовольствием все, что съел. А съел это потому, что был просто голоден. Подведем сразу оценки, не будем выходить на улицу, потому что там холодно, мокро и... Короче, просто погнали. И, значит, у меня совершенно случайно оказалась ручка. У нас здесь есть крафтовая бумага, уже заляпанная. Но мы прямо на ней будем писать, чтобы ребята все сразу знали. У нас есть пять пунктов. Это вкус, сытность, цена, обслуживание и обстановка. И начнем мы с конца. Обстановка здесь весьма себе уютное коляны здесь не подают в общем просто тихое уютное семейное кафе в которое нужно прийти но вкус два 2. 2 потому что не впечатлило в принципе и то 2 это потому что крем-суп из шпината был божественным вот исключительно за него я натянул целый сытность опять же если брать крем-суп из шпината сытность прям таки натягивает на тройку но слушай учитывая что ты скушал супчик, салатик, и второе, можно сказать, да, и запил все это лимонадиком. я не чувствую какой-то насыщенности прям такой хорошей. Цена. С ценой мы, конечно, приохренели тут, честно говоря. 800 рублей на человека, в среднем 850. Видимо, цена здесь такая высокая складывается исключительно из того, что мы находимся буквально в одном доме от Невского проспекта. И... Три. Хотел поставить 2,5, но нет, 3. Потому что, кроме бестроганова, в принципе, все цены, они вполне себе адекватные. Например, крем-суп из шпината до 200 рублей, это вполне себе адекватный ценник. Бестроганов 400. Надо пересмотреть свою позицию. Обслуживание. И что хочется сказать. до 5 Вот, мне кажется, это единственный пункт в меню, который будет прям-таки 5. Если включать в пункт обслуживания скорость приготовления блюд то вполне себе нормальная кафешная скорость. То есть нам обещали, ну, примерно, минут 20 в ожидании. Нам подавали все блюда по, ну, так сказать, по курсам, по мере приготовления. То есть сначала мы покушали супчики, да, салатик, и строган, все как надо. То есть тут вопросов ноль. Обстановка. Здесь в зале все очень аккуратно, приятно, чисто не вызывающий, не напрягающий, то есть несмотря на то, что лампа прям над тобой, везде споты, все не давит, не давит. Очень попительски атмосферно. То есть, ну, скорее всего, благодаря вот этим красным стенам кирпичным. То есть я поставлю 5, потому что да не знаю, здесь даже придраться не к чему. Ну, вот просто. Причем несложных механических махинац у нас получается вот такая вот оценка, которую я сейчас выведу на экран. Вы все и так прекрасно ее видите. Сказать, что нам не понравилось, ну нельзя сказать. Сказать, что нам понравилось, тоже нельзя сказать. То есть такое. Среди чего? То есть хочешь покушать, идешь по невскому. Да, вполне себе можно свернуть, покушать. Ребята, где пироги? Пироги то где? Вы что? Называетесь пироги. Где пироги? На пирогов. Ну, зато без срога за 400 рублей есть. И вот таким хитрым образом мы завершили свой стресс-обзор этого сетевого кафе под названием «Пироги». Спасибо вам большое за то, что досмотрели это видео до конца. Спасибо за то, что подписывайтесь на канал и жмакаете колокольчик. С вами был Саша. Вы были на канале «Что есть?». Пока!